Смотрим Карину Кросс. <свокатый> <свокатый> Нельзя снимать, Кариночку. Резинками по под глазами. Не знаю как. Про кого сегодня видео выходит? про маму. Про маму. Сегодня видео выходит в 12.50. Заходите, тоже. смотрите. Очень крутой видос. Да, мам? Да. Скажи да! Да! Мама тоже актрису У Кариночки. Алло. Алло, мам. Алло, да? Я тебя люблю. Очень сильно тебя люблю. А что это случилось? Не Да ничего не просто решила сказать, что очень любит. Случилось. Просто я тебя люблю. Слушай, ко мне сейчас в мои друзья заедут, ты не против? Мне нужно 5 минут. А тебе не пофигу, как ты прыгаешь. Конечно, пофигу, они мои друзья. И натянул бушап. Красотка. А так все равно. Она это не считай твой маленький Что Я ху... все перевела дословно Дословно, чтобы все посмеялись, а он злился Ну и Вань, смотрим Алло, да, мама. Как у тебя дела? Слушай, тут срочно. Да не, я хотела просто Могла бы и маму заснять Какую-то тетку пригласила Если мама али, под боком как ты Давайте я потом перезвоню, ладно? А на маму времени нету. Ну, конечно может, ты заедешь и мы поболтаем? Мам, я сейчас очень занята, Давайте вечером перезвоню. Ну хорошо. На маму времени нету, ну разве можно? Ну что ты? Вкусно? Спасибо, мамуль, очень вкусно. И вспомнил палочки, как с детства мама ее кормила. Мам, я соскучилась. Я вижу. С мамой вкусно, мама, все вкусно и даже мама. Классные палочки для мамы. Смотрим Карину Кросс. Бабуля, это моя девушка, Карина, знакомая. Я сейчас пойду, вы поладите, я выеду. Смотри, у меня, сучка, обидишь моего внука. Бабушка не даст в обиду внучка-то. Я собирал час, я сказала. Ну как, вы поладили? Да, какая девочка я даже чуть-чуть... в середину а чуть -чуть боковее. Вы слышали? Не в середину, а боковее. Ну, армянский язык. Я достаточно стройна. Если она может положить яйцо вот в эту впадинку, где у нее ключится, оно не упадет. И если... Никто не говорил, что ты толстая. Ты нормальная, красивая, девочки. А у меня для вас просто потрясающая новость. Сегодня в час десять выходит очень смешное видео, и за лучший комментарий отдаю десятку. Поэтому заходим, лайк и комментируйте. Забери вам десятку. <связываем> Спящая красавица двадцать первого века Карина. Ну, смотрим вайн Ну все Годин, следующий Серьезно, она ему линейкой померила И оказался Годин Беги Короче, слушай сюда У меня все куплено, и схвачено, и проплачено Поэтому ставь печать, и я пошел Ух ты, абразина какая, а! Годин, стар... Купил Иди в армию как это? А как, как, а он кверху? Давай Ха -ха -ха. Лечку, это, Здравствуй, небо в сапогах это. Давай, давай! Песню хорошую вспомнила. Юность за бога. Да пуху мне. Мразь, мразь, Здравствуйте. У меня братец служил, дед служил, отец служил, и я буду служить. Не годен! Как? Как? Не платил, он не будет служить. Как? как, как Пускостопия! А меня, Варни, не возьмут. Потому что ты. Нет, потому что я гражданин Украины. Потому что ты конкретнее из Узбекистана приехал. Карина удивилась, обалдеть. Танцуй, не танцуй, а в армию все равно пойдешь. Пацаны сейчас как бы трек, да, записывать. Чем мы занимаемся? Мы изучаем польскую версию мультима машинки. машине. Маша-та ведмит. Маша это ведмит. Таланты? Настоящие таланты. Как мать защищает, ебать. Защищает. Не трогай! Дай поглажу. Мой единорожка, ч ты трогаешь? Нет! Поглажива! Нет! Уйди! Так, мило. Бузова, давина песни и. Блин, так здорово. Детка, гол со мной, у меня крупный бизнес. Сындит! У Гоши крупный бизнес, кому говори, кому другому. А я Бог в постели, пойдем со мной. Ты да ты! Я буду фотографировать тебя, каждый день! Я... А лучше всего выбрать даву с фотомонтажом. Фотографий! поругалась дала и помирилась давай мило до да невозможности бузова так здорово, что, не, ничего. Смотри, Галя, видишь, есть мальчик. Да. И вот есть девочка. Ага. И вот еще одна девочка. Но. Ты не понимаешь, что вот втроем. Нет, мне, нет. Вот втроем. Втроем потом подарок предлагает. А, да, да. Да? Давайте. Нет. Да два, два девочки, а не два мальчика. А, нет, да. Неправильно поняла. Нет. Нет. А, нет. Нет. нет. Проведем курс медитации. Самое главное, не открывайте глаза. Все, дышим как воздух, смотрим э, в глаза. Пиз, как дышит. Тут себя... Это энергия, это прилив а? энергии. Это энергия, идет. это энергия. Не открывайте глаза. Такое очищение от денег. А -а -а. Сделай, пожалуйста, завтрак. Очищение от денег. Я хочу равноправие. Вчера я делала, сегодня ты. Погладь, а пожалуйста, футболку. Я хочу равноправие. Вчера я гладила, сегодня ты. Там новый айфон вышел, можешь купить? А, я хочу равноправие. В прошлый раз я покупал, теперь ты. Я не хочу равноправие. Да, уже поздно, -мо, покупайте айфон. Не надо. Живи хорошо, ё-моё. чё атаковала нас. Здесь бы, ё блядь. Маленькая-маленькая, пальцы в рот не суй. Ты фумышь, блядь. Пожалуйста. Нет, Калина! Давай зайдём. Нет. Просто зайдем, да? Да. Хорошо. Не-не-не, Карин, выбирай что-то одно. Не хочу и девушку, и рама. Нет, одно что-то. Ну что, ты, с***, довольна? Да. Yeah. Обманула. На огромные скидки. Теперь там можно купить не только товары из Китая, но и Кореи, и Турции. А на турецкие товары скидка 40%. Об... Без девушки от Пандао. Покупай, свайпай. По моему промокоду Карина получи скидку 15%. Свайпай. А, Маш, значит, еще не подключился? Подключился. А, -а где третий, где кара? Она не да играет, же, что ли? Играет. Я играю. В коняшки играет, а стрелять не будет. Ай, Карина, в компьютер играть надо. Не, лякот играет. Прикольно. Карина и коняшки. тебя серьезная девушка? Ты приколуешься? Твоя да, девушка, нет. знаешь, что ты изменяешь ей? Да, блядь, да, рассказывай про каждую. У Гоши есть девушка, а я думаю, вот это маленькая его девушка. И пиши измена года. Маленькая, кстати, снималась на ютуб-канале у него. Просто. Фига он как прыгнул, е Неужели 5000 настоящие? О, у тебя упало! На траве упало! Неужели 5000 настоящие? Пока то фанкция? Ну как я разговариваю. Жаль, но у тебя нет денег. И у меня... Очень без разницы. Ничего я не понял. В чем прикол? Расстроился китаец. Хороший мой, у моего друга по совместительству отличного мануального терапевта, который вылечил мою спину. Ребят, сегодня день рождения, поэтому давайте пока. Массажер Карины тоже. Прикольный, дядька. Максимальную активность, ребят. Зайдите, пожалуйста, к нему на страницу и поздравьте его с днем рождения от меня. Спасибо вам большое. Камерланчик, с днем рождения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте про колокольчик.